Ребят, всем салам алейкум. Вот сейчас приехал на озеро Тудакуль. Один, кстати. Дима не смог приехать, Юра тоже. Потому что на нас праздники. Кстати, хочу поздравить всех христиан. С наступающим праздником. Мира вам. Благополучия всех. Вот. Удочки сейчас расставил. Сейчас буду готовить прикормку. Как всегда у нас молотая кукуруза, пшеница молотая. Вот, взял прикормку сухая для карпоров рыб. От усатого медовый тоже добавлю. Так что еще? Немного бодягу, То есть бадьян. Не бодягу, бадиага это бадьян немного добавлю. И я думаю, что еще, еще добавить немного манной каши для связки. Пока прикормка будет доходить. Буду, наверное, уже раскидывать. А результатах, конечно же, все покажем. Если поймаем, конечно, какую-то рыбу. Место, кстати, замечательно. Погода тоже. Вчера был дождь. Огром. было Немного похладно было. А сегодня погода классная. Много такой штырь, ветерочек дует. Вот. Ну давайте сейчас начнем. наверное уже приколку готовить. У нас кукуруза молотая, ну да не будем брать, будем готовить одну ногу, надо взять пшеница, <coughs> так. возьмем кайфорнку. да кажется кстати один да что и снимать чуть, -чуть неудобно так что я заранее извиняюсь за это как у нас кукуруза тоже такая же есть вот кофе. добавим. так что у нас еще есть либо диану вот. такой ароматный кстати рыба от него говорят балдеет не знаю насколько это правда или нет Пахнет он, конечно, шикарно. Да, пахнет он шикарно. Да, начало хватит. Так, он, у меня еще есть печенье. Так. Сейчас попробую добавить немного печенья. Ну ладно. Да, бутой этого толк нет, но пахнет тоже хорошо. О, вообще, вообще, Осталось сейчас, наверное, чуть манную кашу добавить. Чтобы прикормка долго держалась там. Ну, когда смехли, у меня сосед тут рыбачик тоже. А, нам туда сошли. Все, у них так. уже с соседом познакомлю. Тоже хороший рыбак. Я одна мотку, не будет. Я вообще рассчитывал... Буду один, а нет, оказывается, это, это лучше, что лучше, кто-то есть рядом, даже если будет покрывки, можно попросить на помощь. Так, немного манки. Сейчас, Сейчас теперь возьмем буханку хлеба, замочим и добавим туда, и все, наша прикормка готова будет. Дадим минут 10-15 отдохнуть, и можно будет уже начать забрасывать. Что, ребят, вот, короче, все заправили у нас все готово. Сейчас буду цеплять и начнем забрасывать. Короче, здесь прикормка на пружинке, пять крючков. Наверное, это не спортивный, но я и не спортсмен, я любитель. Попробуем. Приколка, вроде, просто хорошо, отлично, ну, попадется какой-нибудь сазанчик, весь сазан хороший. Монтаж вот прикормка, карабин, скользящий груз. вот Гусинка здесь стоит. Здесь карабин, идет шок-лидер и основная леска. Обычный монтаж. Любительский. ребят сейчас все забросил вот всего лишь 5 удичек все на прикормку посмотрим может после обеда попозже сяду на шмайку или на платвичку. если поймает то можно будет вечером на судака запросить до вечера подождем если поклевки не будет то будем, наверное будем переходить на хищника Там сосед моего, Виждована, мужичок. Ну, короче, скучно не будет. Получается, что не один. Машина рядом, все поставили. Вот. Палаточку я все подготовил. Сейчас, наверное, уже время ближе к обедам. Надо будет быстренько перекусить, немного отдохнуть. И дальше будем продолжать рыбалку. ребят я сейчас перешел На, на следующий берег Здесь вот Мы его называем Логово змея Змея голов не летится Как раз здесь Здесь не глубоко Каждый год Сюда все приходят Ловить змеев Сейчас я вам покажу его. Вот это вся территория Солгу возьми. Сейчас если растений нету, борща вот только они появляются, вот пятно. Через где-то месяц здесь накроется полностью растением, вот тогда можно будет приезжать сюда ловить змееголову, у нас еле новые лягушки или на что-то еще другое. Ну, короче, можно будет поналовить. И самое такое место, не глубокое, но где-то метра два, наверное, где-то по три метра глубина. Где-то через месяц мы с вами сюда приедем и начнем ловить змея. А сейчас мы, то есть ранее, вот тот берег получается у нас. Кстати, я сегодня без микрофона. Звук немного, наверное, качество звука нехорошего будет. Давайте до поклевок. Еще, ребят, где-то восьмой час, ни одной поклевки. Я пару любезник взял для живца. Там, по-моему, две шимайки и а одна платьячка. На нарезку. Посмотрим или на змея будем бросать. Или попозже, может быть, на садочка можно попробовать. Но сазан пока ни одной поклевки. Ни одной поклевки. Но ночь впереди. Будем надеяться, что будет хоть одна или две поклевки. Подождем. Рыбалка только начинается. Шмайку сейчас нахожу. Попробуем на судачка. Если, конечно, получится у нас. Вот. Немного большой, конечно, но то, что было. Далеко забрасывать не будем. Забрасываем все по Сейчас вот была поклевка, все прибежали у соседей. Надеюсь хороший сазанчик попался, посмотрим сейчас. Сейчас посмотрим реальную поклевку с реальной рыбкой. Ну поклевка на для навали, а? Сейчас его друг подошел уже пасакон брать. Наброскали? Охлод. По да я уже, уже уже на мыгрызли, уже на мыгрызли. На нижнюю губу он сейчас. Да. А Попался на нижнюю губе. На нижнюю губу. Сел да. хорошо, он, в принципе. Отлично. А. Да. Вот жор. Клев начался. Вот красавчик. Братишка! Юй надо садбегер конек! Время сколько сейчас? Садчан? да то дата Время седьмой час. Поклевка вот первая, ночная наша. Вечерняя, то есть. Ну, на полторашка, наверное, да? Да. Дикий сазан. Сюда дикий сазан. Всегда, когда приходишь на рыбалку, интересно, у соседей что творится. Вот решили сейчас подойти к соседям. Недалеко от нас, метров, наверное, 150, ребята рыбачат. Бегал на бетонме. Вчера, оказывается, они пришли. Сейчас они. Покажут нам свой улов. Давайте посмотрим вместе, что они поймали. Ак-тайш, он тогда кабель не Барабанная дробь. Сейчас посмотрим, какой улов ребят. Ребят, достойный улов. Смотрите. Говорит, давай с собой греймали. Говорит, ребят. Ого, все это, где-то к тебе, Ребят, только ради такого улова можно сюда приехать. А как Ну Молодец. Считается как Красавец. Да. Берна тут. Смотрите, вот такая рыбка. Красота. Это еще маленькая. Вот, достойный улов. Повезло человеку. Вот красиво поймал. я Красота, да? А на что взяли? На прикормку? Да, да. На кашу. На кашу взяли? Вот, ребят, туда куски сазаны. Честно, красота. Шапиты, правильно? Да, это наш новый лов.